Я вообще не продаю то, что не продается. Вот это прям ключевой инсайт на этапе базы. Я не продаю то, что не продается. Я продаю то, что продается. Потому что, смотрите, идея какая. Если мы с вами агенты, мы с вами посредники. То есть мы очень мобильная единица на этом рынке. У нас есть с вами собственник, либо застройщик. А у нас есть покупатель. Ну, покупатель и продавец. Вот моя позиция какая. Найти... Взаимоотношения покупатель-продавец, где максимальный большой спрос со стороны покупателя и, соответственно, максимально хорошее предложение со стороны продавца. Это подразумевает, что там есть деньги. Это подразумевает, что значит, в этой цепочке становлюсь я. Потому что я не привязана ни к первичке, ни к вторичке, ни к земле, ни к домам. То есть я могу очень быстро менять ниши. В случае, если вдруг я вижу, что сегодня здесь денег меньше, а там денег больше. Это первый момент. Второй момент. Каким образом, но есть еще проблема, что не все такие продавцы в принципе готовы э, заключать сразу какие-то договорные отношения. То есть на вторичке эти люди, как правило, знают, что их квартира в цене, на них большой спрос, они не особенно хотят заключать эксклюзивные договора. Такие застройщики обычно ломят пальцы и говорят, я с частниками или с маленькими агентствами не работаю, у меня есть эксклюзивные договора с самыми крупными агентствами в городе, вы мне не нужны. Это второй вопрос. Ну, в идеальной картине было бы круто сидеть именно вот в этой цепочке, где есть деньги. Там, то есть идет поток денег, ты просто становишься посередине начинаешь их потихонечку собирать. Вот в чем основная идея. Каким образом начать это делать? Смотрите, есть правила построения любой торговой организации. Любой торговой организации. Это вот прям вот в любой бизнес, куда вы не залезете, вам везде скажут одно и то же. Потому что в других сферах и нишах это очевидно. В недвижке почему-то нет. Мы вначале формируем идею, что мы будем делать. Следующее, мы формируем команду, которая будет продавать. В вашем случае, если вы частник да, или если вы агент наемный внутри агентства недвижимости, у вас идея устроится на работу, вы попадаете в какую-то команду, либо вы сами себе есть команда. Следующее, вы привлекаете клиентов. Привлечение. Следующее, вы продаете и следующее вы формируете продукт. Вы обращали внимание, что в большинстве торговых сфер сейчас люди работают по предоплате. Ну то есть вам ничего не отгрузят до того момента, пока вы не внесете предоплату Вот я сейчас выбираю автомобиль и, а, в принципе, то есть никакую машину мне не дадут, даже посмотреть если я не закину хотя бы 200 тысяч рублей, чтобы мне дали просто возможность ее потрогать, да, с возможностью возврата, с возможностью отказа. Но вначале что делается? Выясняется спрос, что люди на рынке хотят вообще. На какие? Ну, то есть, ни одну машину, например, не собирают на заводе просто так. Собирают сразу несколько топовых позиций, все остальное под заказ. Вначале находят клиента со спросом, с деньгами, берут с него предоплату, потом предоставляют ему продукт. Что происходит в недвижимости? Обычно агент берет и наколбашивает себе базу, какую нашел, либо работает с той, которая есть в агентстве недвижимости, а потом ищет на нее покупателя. И это не очень естественная история, потому что нормальный цикл продажи это вот такой цикл продажи. Это всегда правильный выигрышный цикл продажи, когда вы под клиента ищете продукт, когда вы не берете в работу то, что является памятником, не продается, никому не нужно, никому не интересно. В Советское время, допустим, или там в момент распада Советского Союза, да, потом когда вот в 90-е развивалась коммерция, был дефицит продукции, поэтому все, что было, то есть люди просто хапали что-то с Китая, выставляли, это продавалось. Но сегодня не так. Переизбыток продукции огромное количество, в том числе и на рынке недвижимости. И, соответственно, если вы просто хапаете все подряд, как в 90-е, и раньше это работало, в 2000-х это работало, с 2008 года это начало работать хуже, потому что по стране пошел строительный бум. Стал слишком большой переизбыток, а, то есть то, что раньше было на вторичке только и пользовалось спросом, к этому добавилось огромное количество первички. И сейчас еще есть такое понимание, как новая вторичка, то есть то, что было сдано с 2008-2010 года. То есть это новостройки, в которых уже есть перепродажи от физика. Есть старая вторичка, новая вторичка и есть новострой. И вот в этот момент а, слишком большой выбор. И крайне сложно определить из такой толпы объектов, что на самом деле будет продаваться. Где сидит вот этот продавец, на которого есть спрос? С каким человеком мне точечно пытаться заключить договорные отношения?